Я тут недавно на одном израильском русскоязычном канале слушал интервью с Александром Уваровым. Это известный в свое время советский футбольный вратарь, который сегодня живет в Израиле. А когда-то давно он играл за сборную сэр Московское Динамо. Александр Уваров получил израильское гражданство не по еврейской линии, а за многолетний выдающийся вклад в развитие израильского футбола. А в свое время, как Динамовец, он был лично знаком с великим советским вратарем Львом Яшиным и немного рассказал о сложных обстоятельствах из его жизни. Лев Яшин постоянно входил в различные символические сборные мира, как лучший вратарь всех времен и народов, ну типа в нападении Пеле, а на воротах Яшин. Он был одним из немногих советских игроков, которых знал и уважал весь футбольный мир. А на родине после выхода на пенсию милицейские чиновники у больного и немощного Льва Яшина отобрали ведомственную дачу. Там была история какая-то, что вроде у него дачу забирали, да? Было такое, да. Это я даже помню, я просто видел даже его плачущего. Вот я лично видел, как он плакал просто. Когда уже отняли ногу, он пришел к нам на базу. Вот, он пришел, но он не жаловался, видно, что по глазам. Это я потом узнал. У нашей база находилась, где были комитетовские базы, комитета госбезопасности в Новогорске. И одна дача принадлежала ему. Но тем не менее, не додумаю, отобрали, человек который перенес операцию отняли ноги вот так просто взяли так но это люди в погонах которым видать, не дошло до них кто так такойлев иванович и это все происходило еще до развала ссср и как видите никакие авторитеты никакие былые заслуги никакие старые знакомства бывшего великого советского спортсмена не защитили и это даже не была месть за преступление или за что-то еще просто кому-то нужна была дача была возможность ее отобрать, и дачу забрали. Правда, за два дня до смерти Льву Яшину присвоили звание Героя труда. Ну, как говорится, и на том спасибо. Или вот Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, человеку 83 года. Ее ведь именно потому и выбрали предложение об изменении Конституции озвучить, что надеялись, что уж пожилую женщину героя космонавта не буду слишком пинать ногами. Да, где там? Бедную бабулю изваляли в грязи так, что ни одного белого перышка не оставили. Был бы на ее месте Юрий Гагарин, и его бы точно так же с говном смешали. Никакого уважения, никакой вежливости, никакого снисхождения. Толпа молодых интернет-придурков с радостным гиканьем набрасывается на стариков: Уйдите, не мешайте нам. Если вы все побыстрее сдохнете, мы немедленно заживем светлой жизнью. Не заживете. Наоборот, без стариков начнете с точно такими же радостными воплями мочить друг друга. Поэтому, ребятки, Владимир Путин и не может уйти от власти. Слишком велики риски, слишком коротка людская память, слишком человеческие существа неблагодарны, а засудить при желании можно любого. Да вон вам Максим Кат сам про это лучше меня расскажет. Обвинить в хищении можно кого угодно. Ведь как оценить, стоит спектакль 1000 рублей или миллион? Всегда можно сказать, что стоимость завышена, а разницу украли. Таким образом, любой худруг, любой руководитель, любой артист оказывается на удочке у государства и э, лишний раз подумает, стоит ли ему делать резкие движения, критически высказываться, ставить ли спорный спектакль или вообще что бы то ни было делать. Теперь перенесем данную, в общем, совершенно справедливую теорию на президента, который 20 лет руководил страной и как раз не боялся принимать сложнейшие решения. Согласитесь, что придумать ему преступление задним числом это исключительно вопрос минутной конъюнктуры рынка. Вот послушайте, как рассуждают уже сейчас некоторые персонажи. Когда я это услышал, то просто не поверил своим ушам. Мы знаем, вот из тех стран, которые как бы из э, состояния полудемократии переходили в такое более демократическое э, состояние, это очень важный как бы, момент в жизни государство, которое хочет стать демократией, это момент, когда бывший президент оказывается на скамье подсудимых. В некотором смысле это такой рубеж, когда становится понятно, что да, вот закон действует. И это становится нормой для всех будущих президентов. И тогда следующий президент виде это, приходя в офис, ведет себя по-другому. У него другие ограничители, он по-другому это видит, свою роль здесь, и поэтому я вот когда-то так пошутил, что очень важным будет и президент, первый президент России, который окажется после окончания своего срока на скамье подсудимого, а потом, когда его осудят, ему надо будет поставить памятник, потому что это будет важнейший момент в истории страны. Вот. Так что давайте доживем до времени, когда и откажется на скамье подсудимых бывший президент, это совершенно не кровожадное пожелание, может быть, даже ему и, и, и дадут небольшой срок, может быть, там амнистия будет какая-то, но, но это нужно. Это необходимо, чтобы была, был факт расследования того, что ты делал, пока был президентом. Представляете, Путин еще у власти, а эти придурки уже сажают его в тюрьму ради светлых идей демократии. Ну вот поэтому он и не может уйти. Потому что таких идиотов в любой стране слишком много. А вот еще один хренов оппозиционер уже из партии Яблоко, которого рекламировал на своем канале Максим Кац. У меня свой личный счет к Путину. Я проголосую против, потому что я хорошо понимаю, против чего мой голос. Этот голос против того, что у страны отняты 20 лет возможностей. Против 20 лет несвободы. Против 20 лет возвращения. В СССР против того, что за эти годы миллионы молодых и талантливых людей уехали из России из-за острой несовместимости с Путиным. И до тех пор, пока он у власти, они не вернутся. В этом моем голосовании брошенный Курск, окровавленный Беслан, отравленный Нордост, жертвы войн в Украине и Сирии, убийство Анны Политковской и Бориса Немцова. Ну и так далее. Товарищ в одном предложении жалуется на отсутствие свободы слова. И тут же в открытую обвинять президента в куче преступлений, и список у него очень длинный, практически бесконечный, в том числе он собирается судить Путина и за Нордост, и за Беслан, не террористов, устраивавших эти теракты со времен Ельцина, а Путина, который эти самые теракты остановил. Там внизу я дам ссылки на видео, где подробно обсуждал отдельно многие из этих тяжелых тем. А тебе, Максим, должно быть стыдно рекламировать таких бессовестных идиотов. И тем более должно быть стыдно находиться с ними в одной партии. С моей точки зрения Путин вообще слишком добрый. Я бы на его месте всю эту братью давно пересажал за оправдание терроризма. И этого придурка из Яблока, и Милашину из Новой газеты, и Юлию Латынину, который 20 лет срут дерьмо людям на головы. И конечно Политковского и Немцова. И тогда двое последних наверняка вовремя поумнели бы и остались бы в живых. Путин же часто слишком мягок и терпелив. А излишнее терпение в государственных вопросах часто приводит к обратным результатам.